Но многие любители домашних кинигенов сказывают, что категорически неверно. Ну, потому что перик размачивается, превращается в медельку. Верно делать как? Смотри сюда. Берем, берем и просто тупой миник слегка распариваем горячей водой. Лист сколько надо ему воды, сколько возьмет. Почему не стаду отстроить, чтобы просто сбить путь Ну и все, насколько у нас стал влажно, не придал свою форму, и можно будет легко работать.